Йоу, чуваки, я тут сейчас готовлю свою фигню для... Цените. Если кто-нибудь берет телефон, я делаю подсечку. Эй, эй, чувак, это мой телефон. Эй, что творишь? Нафиг это делаешь? Сырян. Ну что, продолжим. Прикинулся спящим. Прилег поспать. Чувак, ты взял мой телефон. Бро, дай мне. Я тебе же не дам. Ч это значит? Давай, вороти в зад. Ха! Я, я заберу твой ботинок. Ты сделку, сделка. Сделка. А, махнем. Ботинок на телефон. Нафиг ты воруешь, чувак? А, у меня ботинок. Погнали, погнали. Попался! Эй, эй, я думаю, он идет к нам. Йоу, не мой телефон. Эй! Вот дерьмо, он бросил его, он бросил? Бросил Взял все норм. Эй, чувак, свали нахрен. Не воруй телефоны, не воруй. Идиот. Я поймаю тебя, поймаю. Не воруйте телефоны, пацаны, не воруйте телефоны. Бросай телефон, бро! Реально! Что ты творишь? творишь? Верни мой телефон! Я Ха -ха -ха. взял твой телефон! Взял твою мобилу тоже! Твоя труба здесь! Не кради телефоны! Настроим. Наверное, спрячусь вот тут за тачкой. А вы поставьте лайки и подпишитесь прямо сейчас, если все еще не сделали это. Мобилочку. Ну что, ждем где-то пару часиков. Да-да, иди займи позицию. А ну, верни мобилу обратно, ублюдок. Верни телефон, что творишь? А ч, погнали? Чё, махи чё хочешь? Помахаться? Зацени мой Брюсли стиль. Давай, мальчик, давай, давай, ну чё? Ну, ну, куда? Эй, чё за салта, куда побежал? Да ладно тебе, верни телефон, не буду бить. Спасибо, что смотрели видео. Спасибо всем, кто поддерживает канал. Вы мои подписчики, лучшая банда из всех. Вступай в наши ряды. Жми подписаться и убедись, что колокол включен. Это то, что нужно сделать. В этом году у нас будет куча безумных пранков, куча идей приколов. Оставляйте комменты, чтобы знать, что вам нравится и что вы хотите видеть в следующем видео. Надеюсь, будем видеться чаще и будет мутить переводы и не лениться. В общем, пацаны, до скорого.